Ты знаешь, а мне понравились жареные бананы у этих ребят из кафешки. Может быть, мы купим бананы и сами попробуем пожарить. Наверное, это будет вкусно. Давай попробуем. Черная керамика. Ну, но в использовании хороша, но, по-моему, тяжелая, нам таскать ее. Я никогда таким не пользуюсь. В жизни. ты не взял тачку? Все, я все взяла, идем. Идем. Парень говорил, что вот такие бананы идут для того, чтобы их пожарить. Будем брать. А? эти да вот эти вот О, как ловко он их видишь на я просила вот эти тем всем он за для сады такие же чё сколько штук байга моляди он гави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 Термирик или куркума. Немножко для цвета, для красоты. И полезно. Чуть-чуть-чуть. Они получились совсем другими Во-первых, тесто меньше Они тесто туда набухали столько, что Там его как раз столько же, столько бананов Но так ничего, и все-таки, мне кажется, что желтые были бы повкуснее, нежнее. Сказал, что нужно зеленые обязательно бананы, а наш друг, у которого мы берем там сельдерей, он сказал, что на желтые. А вот и поверь, кому поверить, то есть, да? Вот, наверное, желтые были бы помягче, поизящнее.